Принятие – это достаточно очень сложное понятие для людей, потому что, как правило, в жизни людей возникает событие, которое принять очень сложно. Мы учимся принимать все, но в обычном своем состоянии человек эгоистически проявлен. То есть, эго – это неплохо, эго – это хорошо. Если нет эго, нет развития. Но эго, которое взято под контроль – это прекрасно, а бесконтрольное эго бесконтрольный ум, это страдание. Можем ли мы принять бесконтрольный ум, можем ли мы принять страдание, ведь это результат наших действий. Опять же, это отсутствие знаний. И если мы говорим о том, что есть принятие на самом деле, то нужно понять э, самое главное, что принятие – это состояние полного доверия Творцу, состояние полного доверия тому, что происходит в жизни, то есть, это понимание того, что экран жизни, на котором находится человек – это то, что случается каждый день во благо. И тогда с этим пониманием человеку легче идти по пути принятия. А если он не верит в то, что это во благо? Как правило, мы это понимаем позже, но в момент, когда это происходит, нам кажется, что это невыносимо, это тяжело. Где Бог, куда Он смотрит, почему это Он допускает вообще? Воины, разруха, голод, ну, все, что неприятно, в конце концов. Лишение 13 зарплаты, лишение каких-то там привязанностей, очень много всего. Смерть близких – это все кажется людям невыносимым, но, заметьте, все это проходит. И говорят, время лечит. Когда уже становится легче, кто-то, кто хочет помочь, утешить, говорит, ну, надо принять, двигайся дальше. Почему-то так все происходит, что человек спокойно в итоге, когда все проходит, успокаиваясь, идет дальше. Да, в сердце может остается что-то, обида на жизнь, на кого-то, но все равно он живет. Это такая форма принятия естественным образом, которая происходит. У людей, которые занимаются саморазвитием, пытаются понять и принять эту жизнь как проявление Бога или Творца. Все эти люди точно так же страдают, но их страдание превращается в сострадание, потому что они понимают. Поэтому знание на пути делает человека очень сильным, очень могучим, потому что когда человек знает, он знает, как научиться принимать. Итак, принятие – это состояние, когда вы осознаете единство со Творцом через принятие Его как Жизнь, принятие Творца как Жизнь. Ваша жизнь – это проявление Бога, и все, что происходит в нашей жизни, неважно, мы правильно действуем, либо это просто случается, оно все во благо, потому что все предопределено но у этого все предопределено, есть огромное количество вариантов развития событий, квантовой неопределенности. И мы живем в этой неопределенности, но мы сами есть нечто, что само по себе существует всегда за пределами того, что происходит. Мы просто следуем этому пути. Поэтому мудрец не задерживает того, что уходит и не препятствует тому, что приходит, но учится находясь в присутствии, осознавать, что все, что происходит – все во благо. Личный опыт медитации, духовная практика позволяет человеку научиться принимать это, потому что, когда вы начинаете заниматься духовной практикой, когда вы пробуждаете в себе качества, высокие качества, вы изнутри начинаете чувствовать, что все происходит совершенно правильно. Когда я вышел из своего очередного опыта духовного переживания глубокого единства, первое, что меня спросили, что вы можете сказать, каково ваше послание миру. Я не мессия, чтобы посылать миру послание, однако я сказал следующее, что все абсолютно не важно, оно не имеет смысла такого какой вкладывают в него люди, потому что все есть иллюзия, неважно, но все должно быть красиво, раз оно существует, тогда превращайте это в красоту. Но этим людям я задал вопрос, в каком из планов вы хотите проснуться, в каком сознании вы хотите быть, это же выбор человека, если он хочет быть страдающим и не хочет научиться принимать того, что происходит, не хочет научиться понимать, почему это происходит, не хочет принять концепцию того, что все есть иллюзия, потому что есть привязанности, не хочет выйти за пределы этих привязанностей, тогда он страдает и ждет, когда же он научится принимать. А если тот, кто это все хотя бы теоретически понимает, стремится к этому осознаванию, стремится к получению опыта такого, тогда он выходит на уровень того, что называется принятие, потому что он внутри интуитивно как минимум, а потом уже и как чувство знания начинает видеть и понимать, что все очень закономерно и все очень правильно и все во благо. А научиться любить то, что нам не нравится, мы сможем тогда, когда мы выйдем за пределы ума и увидим на самом деле, что действительно, все, что происходит, оно совершенно правильно и справедливо. По той причине я как-то сказал, что не буду больше заниматься целительством, потому что любой человек, который заболел – это совершенно справедливое состояние. Но когда ты в этом состоянии, как говорится, выходишь из этого духовного переживания и… Сохранив эту связь, тем не менее, разотождествляешься с этим высоким своим началом, естественно, становится сострадательно каждому живому существу, которое страдает, ты сострадаешь. Конечно хочется помогать, хотя я не целитель, но духовная сила не нуждается в том, чтобы знать диагнозы, она решает все вопросы. То есть, речь идет о том, что принятие – это принятие духовной силы, и духовная сила решает все вопросы. Дух-Утешитель, энергия Шакти, Шивы Шакти – все это вместе как огромная трансцендентальная сила, преобразующая, решает все вопросы. Учимся любить все то, что нам не нравится, только тогда, когда мы выходим за пределы ума, потому что ум всегда делит на хорошее и плохое комфорт-дискомфорт, будущее-прошлое, в прошлом плохо, в будущем тоже, а вдруг, а если, мы уже говорили на эту тему. Соответственно, когда мы научимся любить все то, что нам не нравится, а для этого надо выйти за пределы ума, тогда мы полюбим то, что называется покой, мы достигнем этого покоя. Не все ведь люди любят покой, ум безудержно скачет Дайте возможность человеку сесть сейчас и сказать «посиди пять минут, просто ни о чем не думая, просто посиди, ничего не делай». Он начнет ерзать, начнет дергаться, его ум будет активен, потому что он будет думать «а что, а зачем я сижу? А для чего я сижу? Надо что-то делать». Люди не привыкли находиться в состоянии покоя, потому что ум всегда им навязывает концепцию того, что нужно что-то делать. Но вот когда он устал и выключился, тогда ум тоже исчез, потому что пять органов чувств выключаются, нервное окончание требуют перезарядки. Это единственное состояние покоя, которое человек уже, ну скажем так, вынужденно для себя переживает. Но научиться быть в покое, но быть в активной фазе. То есть, внешне вы в покое, внутри вы очень беспокойны, либо внутри вы спокойны, а внешне вы очень активны. Разница есть.